всем привет дорогие друзья с вами дитро надеюсь что микрофон в время записи не будет включить но все равно извините если будет что-то включить сегодня у нас как найти секретный банан в компании который вам принесет 500 долларов начинаем заходим в компанию идет загрузка на моды не обращать внимания вам не понадобится для проживания просто так для сам бокса были скачаны мы появились идем назад И заходим вот сюда. Если у вас может тут ничего не выйти, какая-то оно после каждой миссии обгорится. просто идем и находим эту штуковину. Открываем вот этот котел. Попытаемся залезть, залезть, залезть внутрь. У вас теперь получилось э, пистолетом, либо чем-либо. Без раницы. Вы можете хоть по-моему, вот этим.. Да, видите, вы можете хоть вот этим где. Падаем вниз. Идем, идем, идем, идем. Тут будет секретный банан. Подбираем его и... Ну все, уходим, в общем. Чтобы как уйти, я вам покажу вот так вот, как уйдем. Вот Кстати, тут ничего нет, если вот а хотите проверить. По-моему, тут ничего нет. Но еще вы можете сами проверить, когда будете сами получать вот эту секрет В общем, и забираем вот этим туком. Опа, оп, опа. Чтобы здесь залезть вам нужно, понадобиться... вот просверлить немного здесь. Опа, все закрывать ну и все у нас уже 500 долларов в кармане будет у меня не было банана потому что я его уже забрал так что у вас по-моему должен быть если вы уже не забрали так что не забудьте так что да всем спасибо за просмотр с вами был нитро всем пока и удачи и кстати извините за то что я запинаюсь я просто снимаю видео без сценария а монтаж я пока что не могу сейчас использовать Написали под комментарием, что думаю, он даже нужен, так что, да, извините. Пожалуйста, всем пока.